Это Серега Бандит 2-0-1 Легендарное возвращение Кэмбэк, Правда думал, я обычный в С самого начала рассказали меня звуки пальцы запутались, ты не инвокер Давай, подпишись я комментах, мне на тебя похер Ты не честь, за год я заработал дня Не зависим, учишься Запомни моё имя, волшебный это гигант, моя Это да де я в пижаке как на работу